Сегодня вы смотрите программу «Экономикс». Мы находимся на полях международного экономического саммита Казань-Саммит 2017 «Россия-Исламский мир». Это уже девятая традиционная встреча государства, представитель государства, молодежи, бизнеса и различных образовательных структур. И ключевой темой саммита этого года стало привлечение инвестиций в условиях международных экономических отношений. В рамках нашего репортажа мы постараемся по-разному раскрыть вопрос исламских финансов, это и образовательные тренды и потребности реального сектора экономики и исламских финансовых институтов а в трудовых ресурсах. Это и молодежное предпринимательство в рамках исламского финансирования и различные регуляторные вопросы. Смотрите далее в нашей программе несколько интервью с экспертами с полей Казанского экономического саммита. Айратович, добрый день. Благодарю за то, что было следовать на наши вопросы. В первую очередь, заявленная тема на этом саммите – это исламские финансы. Каковы, на ваш взгляд, перспективы их развития в России, каковы возможности и ограничения этого вида финансирования? Ну, Как было сегодня, показано на утренней сессии mm -hmm. по проблемам развития исламских финансов, Исламских финансовых институтов. На сегодняшний момент времени в России довольно-таки очень а, тяжело идет процесс формирования данных институтов. Ряд институтов прекратили свое существование, те, которые были открыты ранее. Ряд институтов имеют не очень большие обороты, mm -hmm. объемы, с которыми они работают. А, но все видят перспективу, все видят надежду на то, что данные институты они будут появляться, будут развиваться поскольку интерес довольно-таки очень большой и у общественности в целом, и у тех людей, которые непосредственно занимаются именно данной проблематикой. Если говорить вот о драйверах, развития именно этого вида финансирования, то, наверное, это Татарстан, и, ну, как центр протяжения исламских стран в России. Если говорить о России, то, скорее всего, Татарстан, конечно. Uh -huh. Но ты в этой связи, так как вы являетесь руководителем магистрской программы Казанского университета по исламским финансам, насколько сейчас востребовано вот именно с точки зрения образования трудовые ресурсы в этой области, и если мы говорим о будущем, то насколько будут они востребованы в будущем? Востребованность данных специалистах она определяется той потребностью, которая имеется в подготовке подобного рода специалистов по программе исламские финансы», и поскольку у нас уже набор первого года обучения mm -hmm. имеется, Имеются так сказать, довольно неплохие значит, наработки по набору следующего года обучения. Исходя из этого, мы можем предположить, что существует определенная потребность в данных знаниях, в данном направлении. И исходя из этой потребности, будем готовить специалистов в такое количество, которое будет необходимо. Угу. Можете кратко характеризовать программу? То есть, на какие основные моменты она разделяется? Какие предметы, области изучаете вот в рамках этой магистрской программы? Магистрская программа «Исламские финансы» реализуется у нас по направлению экономика, угу. поэтому выпускники получают диплом магистра по направлению экономика, но с определенной спецификой, связанной с профилем подготовки, а именно профиль «Исламские финансы». В этой связи мы даем довольно-таки очень углубленное изучение как, по таким застегментам, как, как исламские банки, mm -hmm. история предпринимательства, исламского предпринимательства. Рассматриваем вопросы, связанные с учетом в исламских финансовых институтах, аудитом, mm -hmm. страхованием. И прочие так сказать, моменты, которые на сегодняшний момент времени являются основными, основополагающими, основоподеляющими для подготовки специалистов данного проводим. Угу. Вот а, эта магистрская программа первая в республике. И если говорить о России, то насколько развито это исламское образование в вот, масштабах страны? Ну, как сегодня, также на утренней сессии было доложено, что а, данная программа, магистрская программа исламские финансы, которая реализуется в Казанском федеральном университете, является единственной в России У -у -у. И, и аналогов ее в Российской Федерации каких-либо других ВУЗов нет. И порядка шести ВУЗов в России реализуют программы дополнительной профессиональной подготовки, переподготовки, то есть осуществляют на уровне э, небольших курсов mm -hmm. по а, значит, проблемам исламских финансов, но полноценного высшее образование по исламским финансам на уровне администратора да, только мы в Казанском федеральном Казахстана. Отлично. И если говорить о международном сотрудничестве, то в рамках программы есть ли какое-то какое сотрудничество с иностранными ВУЗами, которые также реализуют подобные программы? Конечно, мы изначально полагали, что в основу программы, магистрской программы исламских финансов будут заложены учебные программы, аналогичные, которые имеются в зарубежных вузах, в наших зарубежных вузах партнеров. С ними мы непосредственно держим определенные контакты, работаем на уровне уже традиционной нашей зимней школы по исламской экономике, исламскому праву. И, соответственно, надеемся на то, что это сотрудничество продолжится в дальнейшем. И в дальнейшем мы будем видеть в аудиториях нашего университета на данной программе «Исламские финансы» и зарубежных преподавателей. Отлично. Спасибо большое за ответы. Спасибо вам. Влад, добрый день. Спасибо большое, что согласились ответить на наши вопросы. Первый вопрос вот – исламские финансы. Эта тема довольно-таки, э, с одной стороны, и старая, и нова. В России совсем недавно началось развитие вот этой, и продвижение этой темы. Это ответ на внешние вызовы и угрозы, макроэкономической нестабильность, либо это объективный процесс, который требует развития в настоящее время? Да нет, это, скорее всего, объективный процесс, и он вызван внутренними силами. Uh -huh. То есть это, он вызван, так скажем... Действия мусульман, которые не хотят сидеть, сложа руки uh -huh. в этой экономической деятельности, не хотят нести свои лепту. Поэтому это действие внутренних сил. Uh -huh. Каковы... Что предлагает исламское финансирование, в отличие от традиционной банковских систем, Насколько ощутимы выгоды от этого, ислам... от этого вида финансирования? Ну, исламское финансирование... Оно предлагает, можно сказать, то же самое, что предлагает обычное финансирование, но отличие лишь в том, что а исламское финансирование оно привязано всегда к реальному сектору. Uh -huh. Это одно отличие. Uh -huh. Второе отличие ⁇ то, что исламское финансирование все-таки привязано и к, и к определенным этическим нормам. Uh -huh. То есть если все прошло хорошо, никто не заметит ничего. Ни в обычном финансировании, ни в исламском. Uh -huh. Но если у клиента кредитное учреждение появляются проблемы, то обычно в обычном кредитном учреждении а, он выплатит больше и очень часто он даже фу, попадает в кабалу. <С everytime> Что же касается исламского финансового учреждения, все-таки здесь, здесь а, вопрос решается по-другому. А если человек оказывается неспособным а, выплачивать ну, денежные средства, то в этом случае вопрос решается или ну, предмет Взыскается предмет залога, реш, ну, решается всегда в, пол, в большей части, скажем, выгоднее для клиента, это один момент, это если это долговое финансирование, если же финансирование на основе партнерских взаимоотношений, то в этом случае практически партнер кредитное учреждение, то есть клиент, который является партнером. В этом случае он не пострадает так, как пострадает клиент обычного кредитного учреждения. Угу. А как вы оцениваете потенциал и в целом внедрение вот исламской финансовой системы в Республике Татарстан, как в регионе, который является центром вот исламского финансирования в России? Потенциал есть, но опять же, это зависит от того, насколько клиенты, э, ну, мусульмане, которые хотят получать это финансирование цели клиенты. Они насколько готовы именно обращаться только за этим финансированием. И как только возникнет определенная база, которая не может обращаться в стандартные кредитные учреждения, и вот этот вот спрос станет довольно большим, в этом случае, естественно, потенциал будет показан так, как сегодня отметил вот советник председателя Центробанка. А пока этот спрос маленький и он не представляется особо видимым для таких крупных регуляторов, для учреждений, поэтому uh -huh. все зависит от того, насколько вот будет uh -huh. снизовка, каким будет действие. Uh -huh. Спасибо. И вот а, только что закончилась сессия mm -hmm. по регуляторному вопросу данного вида финансирования, насколько а, чувствуется ограниченность именно с точки зрения регулирования и а, внедрения вот, а, с, исходя из норм законодательства текущего? Ну, большинство вопросов оно, в принципе, можно регулировать договорной э, базой, то uh -huh. есть если договоры будут составляться правильным образом, то многие вопросы решатся, но есть часть вопросов, которые практически невозможно решить э, договорами uh -huh. и есть между стандартами и между гражданским кодексом. И вот этот вопрос пока не находит ответа, как это можно решать, или придется для ну, в обозримом будущем, если э, наш наш законотворцы пойдут на исключения, так скажем, да, или каким-то образом на какие-то поправки и для исламского банкинга внесут какие-то изменения, исключения, то в этом случае этот вопрос можно решить. Без этих изменений все-таки проблема остается, проблема, проблема противоречивает. Что же, будем надеяться, большое спасибо за ответ. Пожалуйста. Марат, добрый день, большое спасибо за то, что согласились ответить на наши вопросы. Мы только что закончили сессию регуляторных вопросов исламского финансирования. Насколько вы можете подвести итоги этой сессии, насколько на данный момент регулятивная система, административная и законодательная база подготовлена для внедрения исламских финансов в России? Добрый день, Ренат. Ну, во-первых, хотел бы сказать, что я не являлся организатором этой сессии, но, тем не менее, само мероприятие в рамках оказания саммита, оно очень полезное, так как позволяет на одной площадке обсудить сразу несколько тем, У -у -у. начиная от состояния финансовой системы Российской Федерации, состояние исламских финансов как в мире, так и в России, состояние банковской системы и той тематики, которую, например, на форуме представляю я, это работа финансовых технологий и их угу. использование для решения насущных проблем. Говоря о том предварительном результате, мероприятие продолжится еще и завтра, да. можно сказать, что мы получили хороший обзор текущей практики использования исламских финансов в мире и узнали о неких новациях, которые нас ожидают в течение 2017 года на финансовых рынках и в финансовой сфере Российской Федерации. Угу. В этом отношении показательно было выступление советника председателя Центрального банка Алексея Юрьевича Симоновского, который фактически указал на то, что до сих пор Вопрос э, исламских э, финансов э, финансовой власти интересует. Они не видят э, причин и проблем, э, которые мешают э, внедрению э, исламских финансов в нашу практику. Но вместе с тем э, есть такой настрой на долгосрочное разворачивание вот этих э, событий. Mm -hmm. э, было уже в в который раз со стороны экспертного сообщества, прежде всего, исламских экспертов и финансистов, предложены варианты имплементации норм исламских финансов в практику. И также были обозначены пути, в рамках которых может все-таки ускориться движение на сближение исламских финансов и их применение в практике в, практике в России. Угу. Одним из таких путей является использование финтех-технологий для тестирования продуктов, которые на сегодняшний день еще регулятором не охвачены, угу. но они вполне способны совместить в себе как принципы действующего законодательства, так и требования, которые предъявляются шариатом для реализации тех или иных финансовых продуктов. Хорошо. Ну, о финтехе мы еще затронем это чем. Вот, если говорить в целом о исламских финансах, насколько вы оцениваете потенциал и возможности его разворачивания на территории Российской Федерации и использования его преимуществ? Ну, по оценке разных экспертов, доля исламского населения, которая, так скажем, есть в России uh -huh. и готова использовать эти принципы, колеблется от 5 до 20 миллионов человек. Uh -huh. Вместе с тем, широкой компанией, направленные на повышение финансовой грамотности населения, она до сих пор не проведена. И она требует серьезных усилий как образовательных учреждений, так и финансовых организаций. Угу. Поэтому оценивать потенциал на самом деле достаточно сложно в связи с тем, что регулятору для принятия такого решения требуется не только некая выравнивание условий применения традиционных и исламских норм э, права, э, но и э, показания преимуществ. Mm -hmm. Сегодня мы услышали о том, что, по крайней мере, один из представителей Центрального банка ну, прямо сказал, что финансисты действительно увлеклись. Да. И а, вот этой безудержной гонкой за процентами, они действительно а, ломают а, как а, отношение людей к финансовым продуктам, а, так и ну, отнюдь не делают пользу для экономики. Да. В этом отношении, как нас нам показали и зарубежные коллеги, а, исламские финансы дают более сбалансированное развитие для развития экономики, и в этом их основное преимущество. Поэтому сообщество готово применять, и центральный банк, ну я думаю, к этому прислушается. А, хотелось бы еще сказать о такой возможности для ну, некоего рестарта а, исламства банкинга в россии как сегодняшнее изменение структуры банковской системы mm -hmm. которая обозначена принятием закона разделяющего банки на федеральные mm -hmm. банки универсальные так называемые и региональные банки с ограниченным кругом операций с так называемые базовые лицензии специализированные, специализированные. Mm -hmm. в этом смысле Исламские банки, как организации, проводящие ограниченный и специфический вид операций, да, вполне могут быть сейчас имплементированы в рамках э, уже запущенной реформы. Очень важное замечание, спасибо. Вернемся к финтех-стартапу. Стартап, который вы здесь представляете, в чем его основная суть, какие проблемы он призван решить? На данном форуме, а я представляю свой проект на, форуме, на третьем казанском форуме молодых предпринимателей стран исламского сотрудничества, я представляю проект Фиксатор рисков, который посвящен и направлен на хеджирование валютных рисков. Тема, на первый взгляд, относительно сложная. Но, с другой стороны, все мы помним о четырех валютных кризисах, которые да. коснулись многих из нас. И, как мы знаем, резкое изменение валютных курсов они могут приводить как к личной катастрофе, все мы помним валютных валютных ипотечников, uh -huh. вот, так и предприятия к банкротству. Предлагаемый мной сервис позволяет помощью доступной и простой биржевой технологии ограничить финансовые, в первую очередь, валютные риски uh -huh. и направлен на такой сегмент, который на сегодняшний день еще мало охвачен, он финансово неграмотен, на такой сегмент, как малый и средний бизнес. Uh -huh. а как вот этот финтех привязан к, ислам, к исламскому банкингу? Как он может развиваться в этой? Ну, здесь пока мы только находимся на первом этапе развития. На сегодняшний день готов прототип продукта. Он отработан в рамках акселератора Московской биржи. И мы запускаем его с помощью одного из федеральных брокеров. А вместе с тем управлять и ограничивать финансовые риски можно не только по валюте, но и по другим активам, например товарным как бы, позициям и сегодня нам удалось познакомиться с делегацией из Египта, которая в общем-то высказала заинтересованность в том, чтобы появился некий дополнительный механизм сопровождения международной торговли. То есть так как моими основными клиентами являются предприятия, занимающиеся внешней торговой деятельностью, экспортеры и импортеры, mm -hmm. то это тем более актуально для наших международных связей. И поэтому торговля фьючерсами на зерно, на продовольствие, на нефтепродукты в этом смысле заслуживает самого пристального внимания. Мы будем развиваться в этом направлении. Отлично, спасибо. Ну и подводя итог нашему разговору. Перейдем к более общему вопросу о финансовых технологиях в целом. Финансовые технологии – это ответ на недостатки и вызовы, которые стоят сегодня перед банковской системой на сегодняшний момент, либо это объективный процесс, который продолжает ту цепочку внедрения технологий в целом в общественную жизнь, в различные сектора экономики и отрасли? Ну, о, на этот вопрос я бы однозначного ответа не дал. Конечно, цифровизация, как процесс глобальный, все больше и шире входит в нашу жизнь. И финансовый сектор в этом отношении не может оставаться безучастным, и так как он имеет на сегодня достаточно большой финансовый потенциал, инвестиции в финтех сейчас является одним из трендов для венчурной индустрии. А вместе с тем мы знаем о тех проблемах, которые есть в традиционной финансовой, в том числе банковской системы, и мы как молодые, скажем, венчурные предприниматели используем те возможности, которые предоставляют новые финансовые технологии. И с другой стороны, мы используем старые, уже отработанные финансовые схемы и инструменты для решения проблем, которые раньше не могли быть решены без такой технологической начинки, которая есть сейчас. Большое спасибо за ответы, за содержательный интерьер. Вам большое спасибо, Ренат. Я надеюсь, что это не последнее наше общение. Да. Будем сотрудничать. Спасибо.